На московском картодроме Mix Karting состоялся первый этап традиционного чемпионата IMOL Mix, который начинается уже в 17 раз. Сегодня мы едем в отборочный этап чемпионата Mix, который проходит ежегодно в зимний сезон. Здесь собираются достаточно неплохая аудитория, здесь конкуренция, интересно бороться. На первом этапе у нас сейчас 30 команд, а, несмотря ни на что, но 30 команд мы набрали. Распределение сил между участниками таково, что за победу могут всерьез побороться 6-8 лучших команд. А значит, для московских любителей картинга эта зима будет жаркой. Дополнительную интригу вносит очень разнообразный состав пилотов. Участники очень разные, есть профессиональные пилоты, мастера спорта международного, класса мастера и вот буквально в пятницу у нас ехал новоиспеченный чемпион европы в классе gt4 это михаил лобода чемпионы россии у нас здесь очень много и в то же время очень много любителей этим и привлекает микс тем что любителям хочется погоняться с профессионалами а профессионалы ну в свою очередь тоже не брезгуют Аймол Mix — это командные соревнования. Техника распределяется с помощью жеребьевки, а по структуре чемпионат похож на гонку выносливости. Члены каждой команды посменно выходят на трассу. Гонка длится около трех часов, то есть каждый пилот своей команде должен проехать минимум 40 минут, максимум 70 минут. У меня была длинная первая сессия в 30-6 минут, сейчас еще раз наверное, была на трассе, отъездила свои последние 5 и все. При этом гладиаторского побоища на трассе не приключается. Здесь мне что нравится больше, что здесь нет борьбы. То есть как бы здесь мы едем под синие флаги, и не приходится бороться. На этой трассе, в принципе, всегда она узкая. Лично у меня возникали с этим проблемы, потому что если сильно пнешь кого-то, то дадут тебе черный, потеряешь время, стоп-н-го и все вот эта остальная история. Здесь же мы едем под синие, то есть ты подъезжаешь к следующему пилоту, Ему показывай синий флаг, он тебя пропускает. Однако, несмотря на отсутствие контактов, борьба разыгрывается жаркая. И успех во многом зависит от командной тактики. Вот сейчас мы идем на первом месте, и до второго места, по-моему, две секунды всего. То есть задача на этот стинг отъехать. А на предыдущий была догнать, наоборот. Мы поднимались с третьего места, пытались догонять. То есть каждый стинг – это как маленькая гонка. Лучшие результаты на сей раз показали команды Nipples Racing, на Chili Racing и МКА-1. Ну а следующий этап чемпионата состоится в ноябре.